Здравия друзья, меня зовут Вадимир и сегодня мы в гостях у Вести Волкон. Приветствую Вичезар. Здравствуй Вадимир. Три вопроса от Вадимира, начнем с первого. Вечезар, в переходный период какой ты видишь строй для нашей страны, имперский, державный или республиканский, или какой-то есть еще вариант по-твоему? На мой взгляд самое оптимальное это самодержавие. Самодержавие, то есть самоуправление местное, которое должно определять все вопросы и решать эти вопросы на месте. А вопросы государственных, государственного характера, имеется в виду войны, мира, отношения с другими государствами, это те системы самоуправления, самых мудрых выбирают, создают совет, и совет должен принимать решения. Раньше это было политбюро или съезд советов, но вот совет местных самоуправлений, они должны быть, по сути, выборными, но на месте теми людьми. Те люди должны выбираться, которые реально трудятся на благо народа. Не, не корысти ради, а на благо народа. Вот такая система управления на переходный период, она самая, на мой взгляд, это вот по моему мироощущению, целесообразная. Я думаю, что в сегодняшнем развитии событий оно к этому идет. Вот, на мой взгляд. Хотя вот то, что ты перечислил, державный, республиканский, республиканский все три, они мне не ложатся на душу, если чес честно сказать. Выведи свой. Ну вот я сказал о том, что это а, система советов местного самоуправления. Те люди достойные, которые трудятся на благо народа на месте там поселения, небольшие города или районы городов, они должны представлять интересы народа и отчитываться перед народом, отчитываться за проделанную работу. И не корысти ради. Потому как мы сегодня видим, что в принципе система управления разорвана с народом. У народа интересы одни, у тех управленческих структур, видимо, интересы другие. Вот это решение властных полномочий, Угу. Оно должно все таки переходить... То есть полномочия должны перейти к самоуправлению на местах. То есть народу власти? Народу власти. Или самодержавие. То есть народ сам себя должен держать. Вот если я так вижу. И принимать решения на месте, и бюджеты, и все, и национальные богатства, они должны распределяться по, по душевому принципу, имеется в виду по тем местам, где, ну, где живет народ, и пользуются этим. И, соответственно, ну, единая цель идеологии должна быть без, и, без идеи. Ни одно, <со> с, ни одно, так скажем, народообразование или территория, оно э, гибнет. Интересно, благодарю. Второй вопрос. Как сегодня помочь людям самоопределиться? То есть, как им распознать, с кем им лучше объединиться для этого. Я думаю, что сегодня идут те потоки информационные и энергетические, они как и божественные, так и людские, что вся информация, которую может использовать человек в выборе а, того или иного своего жизненного пути, она ему дана. Остается выбор только за ним. Вот как среди этой информации вычленить ту, которая ему будет <связь> ну, это... и полезна, для объединения вот, ради создания родного государства? У человека должно быть побуждение к этому. Если у него не будет побуждения к тому, чтобы объединяться или реально что-то делать на месте, я считаю, что а, только люди, которые выбрали путь объединения, решение проблемы народа управления и народоустройства, и то есть вот родину свою в порядок, привести отношения между людьми, это должны быть те локальные территории, на которых эти вопросы решаются. Например, я уже говорил об этом что однажды, что вот есть партия, покажите пример свой, как вы устроили на какой-то территории ту идею, которую вы следуете. Вот тогда эта идея, вот, например, есть некоторые общины, которые строят свои отношения свою территорию благоустраивают. Значит, Люди должны приехать посмотреть, хотя бы посмотреть, ознакомиться, обучиться и строить свое только личным трудом, объединяясь с теми же людьми, которые единомышленники, можно построить. Но это должно быть побуждение для того, чтобы людей просвещать нужны информационные каналы. Ну, как вот есть много информации сейчас в интернете, человеку надо все-таки ее как-то анализировать. Учиться, учиться, еще раз учиться, только так, а не иначе. Хорошо, отсюда следующий вопрос. Вичезар, какой конкретный алгоритм действия ты бы рекомендовал каждому желающему человеку, который, ну, скажем, уже имеет такое побуждение стать строителем вот такого родного такого царства, государства? Ну, у меня один рецепт на самом деле. Прежде чем что-то начинать, куда-то вливаться в какую-то команду, нужно четко простроить себе план. Человек должен четко понимать, что он должен что-то привнести в тот коллектив, в который он вливается. Mm -hmm. Или создав свой коллектив, или в уже готовый коллектив. Он не должен быть нахледни, нахлебником. Поэтому если у него есть, например, работа в городе, он эту работу, и у него есть коллектив, он договаривается с ребятами, кто-то трудится в городе, кто-то трудится на месте, создавая вот то ту территорию, обустраивая ее, и вот эти потоки, которые идут от работы, там, взаимодействия, труда, которые они, они должны не сразу все ломать и резать, если если у них есть ресурсы материальные, людские, финансовые которые они могут сразу вложить туда, где они что-то хотят построить, на той идее, идеологии, мироустройство, отношения между людьми, или в готовые прийти, но он должен привнести туда. И на переходный период он может продлиться до той поры, пока вот та... Территория, то общество, которое будет построено, не будет само, полностью самообеспечено тем необходимым и продуктом, и финансовыми ресурсами, чтобы они были самостоятельны и полностью обеспечивали свою жизнедеятельность. А потом уже, как только они эту жизнедеятельность обеспечат, тогда он может перейти уже полностью порвав с тем городом вот, на ту территорию, на которой он будет трудиться и расширять свое пространство, привлекая все больше. Только живым примером, живым примером труда на Земле. Благодарю и спасибо за эту возможность этой встречи. Пожалуйста, если есть вопросы, на все вопросы мы ответим.